Всем привет! С вами, как обычно, Портал 713 и я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня я вам хочу сделать такую кратенькую лекцию, но может быть и не кратенькую, как получится, по теме РСФСР, по нашей республике, поскольку в последнее время задается очень много вопросов и очень много людей, которые пытаются... Возродить РСФСР, либо стать продолжителями, либо что-то с этим сделать. Вот, я хочу, скажем так, обозначить в этом вопросе свою позицию. И хочу еще раз вам всем напомнить, что я свои выводы делаю исключительно на той информации, которая есть в открытом доступе. И если мне какого-то клочка информации не хватает для связки того или иного события с целым комплексом мероприятий, то я этого создаю по другим источникам. Что это значит? Это значит, что не всегда я располагаю... Каким-то определенным документам, доступа к которому о публике, да, у общественности нет и быть не может. Это какие-нибудь архивные очень старые документы, как, например, грамота Ивана Грозного, вот, которая располагает Елизавета, да, и хранится она у нее во дворе, их была предъявлена. Именно она, эта грамота Ивана Грозного, в, ООН в 2018 году. Этот документ нигде не показывается, но, ребят, об этом документе есть ссылки в других документах. Более того, об этом документе рассказывается в различных законодательных актах и в различных письмах, переписках и каких-то упоминаниях да, наших предыдущих руководителей, вождей и так далее. Вот. Поэтому для того, чтобы составить комплексную картину, проанализировать всю ситуацию, не всегда требуется упереться в какой-то недостающий документ да, и сидеть, как бы тратить на это годы, на его поиски. Хотя, в принципе, параллельно я этим занимаюсь, но исходя из правил системного анализа, которым я в совершенстве обладаю, хочу вам всем про это рассказать. Вот. Есть совершенно другие методы восстановления именно вот недостающего пазла во всей картине. Кто с анализом в принципе хоть как-то сталкивался, да, те знают, как это все делается. Что в принципе ни одна запись, ни одно событие при хорошем аналитическом подходе не может быть утеряно. То есть в любом случае на нее будут так или иначе указывать косвенные факты. Это однозначно. Кто связан с криминалистикой, то же самое меня поймут и поддержат, потому что, в принципе, дошила да, в мешке не утаишь. В любом случае, какие-то ниточки будут вести к тому или иному документу, либо к тому или иному факту или событию. Это один вопрос. Второй вопрос, который мне тоже сегодня хочется озвучить, это как раз-таки вопрос касаемо проверки ликвидности той информации, которую я даю, да, и где я ее беру. Еще раз повторюсь, что я беру исключительно в открытых источниках, либо я ее запрашиваю в госархивы, в библиотеках и так далее. Очень много информации есть в открытом доступе в интернете, есть на различных ресурсах. Сегодня я вам для примера просто под лекции скину, да, как, как люди ее уже накопали, выкладывают. И я считаю, что, в принципе, если мы объединим наши усилия, да, то совместно можем на то или иную документ ссылаться. Ничего в этом страшного не вижу, потому что раз человек уже потрудился, нашел, откопал, да, можно воспользоваться, тем более выложил в открытый доступ. Вот, и не против, как бы, чтобы люди созерцали это все дело, то можно почему бы его использовать. Зачем мне второй раз запрашивать это в госархиве или еще где-то? Но это как бы минимизирует временные затраты, да, чтобы вы понимали. Вот. Более того, есть определенная хронология и определенные исторические факты, которые тоже никак не скроешь. То есть, по большому счету, я стараюсь в своих аналитических справках да, и в каких-то лекциях не выдавать какую-то информацию додуманную, придуманную. То есть, в принципе, я лучше скажу то, что есть, да, и то, что у меня там не получилось, не нашлось, и да я как-то ну, либо промолчу, либо действительно скажу про это, что этого нет. Вот. И основная моя задача вообще в моей деятельности – это подать информацию простым языком, простым своим соотечественникам, те, которые далеки от политики, от анализа, от ä, права, от законодательной базы, от всего остального, вообще в принципе далеки от того, что происходит у нас реально по факту в нашей стране. И в принципе в мире что происходит. Вот люди смотрели всю жизнь телевизор, пребывали там в каких-то облаках ванильных и думали, что ну вот, вот такая вот страна. И на самом деле знать не знает, что в реальности, в реальности все по-другому. Надо просто отключить телевизор, посмотреть фактам в лицо, да, и осознать, что вообще, в принципе, все по-другому. Вот, ребят, поэтому я не считаю нужным вот в таком вот формате изложения информации, да, у нас здесь не ассамблея ООН, я не пытаюсь тут организовать какой-то суд, истину в последней инстанции, да, для того, чтобы вам красиво все со всеми выкладками писать, всякие, скажем так, вот Тараскины, да, вот они товарищи молодцы, они прям все красиво расписываются, ссылками на законы, у них целые аналитические выводы, но у них другая задача, ребят, у меня задача просто просветить тех, кто проснулся, осознал да где взять информацию не знает у меня задача просто указать на факты и просветить по факту вот по факту имеем вот это вы всегда можете любой факт взять пойти проверить в принципе любой если вы зададитесь такой целью то вы народите и документ и факты которым я говорю об этом пишут миллионы людей понимаете все все это есть в интернете вот. Более того, нет смысла выкладывать сюда весь тот архив, который есть у меня. Почему? Потому что ну, не каждый из вас будет его анализировать, не каждый из вас будет его читать, вдумываться, вообще понимать. Вы понимаете, даже читать какие-то законодательные документы или архивные документы, не понимая исторических событий да, и не зная, как все проходило на самом деле, вот какую-то логику выстраивать историческую да, и законодательную, очень сложно, потому что в любом случае должна быть предыстория, предыстория должна быть честная, правдивая, то есть та, которая была, а не та, которую нам в учебниках истории написали, да, должна быть какая-то документальная, какие-то факты, вот, что было именно вот так, а не иначе и здесь очень многие вольнодумские историки продвинулись в плане истории дальше, чем я. У меня есть определенные мои друзья-коллеги, да, которые очень уважаемые товарищи в исторических кругах, я вам так скажу, они занимаются непосредственно вопросами альтернативной истории, и это их хлеб, и это их хобби и занятия. Они роют эти исторические факты и потом интересные находки, ну, скажем так, скидывают на обозрение, да, и в том числе делятся со мной, уже там дальше какие-то вещи интересные вместе придумываем и раскапываем, потому что иногда факты, ну, реально, ребята, интереснее, чем жизнь, и иногда такие вещи интересные находятся, поэтому, скажем так, то, что я выдаю в эфир, это не только моя работа, да, это моя озвучка, скажем так, и озвучка тех результатов, которые получились не только у меня, да, но и у многих членов моей команды, вот, и в принципе мы работаем на той волне, что мы все собираем один большой пазл. Мы все довкладываем... Поэтому я категорически не приемлю тех персонажей, которые пытаются разрушить то, что мы делаем, потому что я не вижу в этом смысла абсолютно определенно никакого. Если у вас есть, вот я обращаюсь сейчас к таким персонажам, если у вас есть конкретные контраргументы, что где-то мы неправильно сложили пазл, где-то мы не точны, некорректно, я выразилась, да, или некорректно передала информацию, всегда можно найти человеческий подход, да, написать мне лично, либо написать в чат, и а, конкретно на какие-то факты указать, да, что вот здесь вот, а, было вот некорректно. И объяснить почему. Потому что, еще раз повторюсь, что не всегда документ а, показывает факт и подтверждает непосредственно какой-то факт, потому что а, должны быть исторические предпосылки, должны быть а, какие-то причинно-следственные связи, что было до этого документа и что было после этого документа. Понимаете? Поэтому... А, Системный исторический анализ – это процесс достаточно крепотливый, достаточно трудоемкий, и одну тему можно раскапывать бесконечно, потому что там столько всего открывается, что горизонтов не видно. Но понимаете, вот эти объемы, они абсолютно не нужны простым людям. Uh, простым людям хочется понимания, простого понимания картины. да, Дайте мне в, в общем и в целом вот такую вот картину, желательно кратко. Uh, и то вот у меня лекции получаются часовые. да, Очень многие люди недовольны, что час слушать это утомительно. Но uh, поскольку мы живем в режиме города Москвы, да, у нас с одного конца до другого где-то примерно маршрут составляет в среднем час. И послушать лекцию в метро <laughs> очень даже оптимально и нормально. Поэтому я ориентируюсь на это время. Да? В, в любом случае у нас передвижение занимает где-то в среднем час, час-полтора, поэтому вот люди в уши привыкли втыкать лекции, да, и такой вот оптимальный режим записи лекции, когда можно и достаточно полно дать, и более-менее ужать информацию, но опять же, чтобы она не пострадала с точки зрения вот емкости и понимания. Вот, ребят, сегодня у меня такая будет лекция кратенькая по РСФСР, на самом деле исторических фактов по РСФСР достаточно много. Они все открыты в, в интернете, выложены. Я не буду особо глубоко лезть в историю и так далее. Вы там сами почитаете про Колчака, Троцкого и про Иже с ними, там, и про Ленина, и про Сталина, и про все остальное. Вот. Я вам хочу рассказать кратенько, на что бы я обратила ваше внимание касательно РСФСР. РСФСР как республика. Впервые была организована в 1918 году. Чтобы вы понимали, это был первый РСФСР. После первого РСФСР, как мы определяем, да, почему он был первый? ребят, была создана в 1918 году первая конституция РСФСР. Конституция. Мы с вами знаем прекрасно, да, что если издается конституция, то это заявочка на государство. Вот, соответственно, если это заявочка на государство, да, то лезем в международное право. А в международном праве у нас есть... Ähm... Конвенция о государственности, о государствах, о создании государства. Вот, По-моему, она 1936 года, но ну, там до нее ранее еще действовали континентальное морское еще какое-то право, вот, Адмиралтейское. И там на самом деле были косвенные признаки, да, как создавать государство. Вот. Поэтому в 1936 году, по большому счету, вот эта вот конвенция, она выделилась в, в отдельный документ, но этот документ он не был написан с белого чистого листа, то есть он был уже некой такой выжимкой и агрегатом из различных законодательных актов. Поэтому имеем по факту что? По факту мы имеем, что в 1918 году издалась Конституция РСФСР до года это значит что международному сообществу было предложено подписать международный договор и его ратифицировать. значит если мы посмотрим на документы международные да, ту же самую конвенцию что такое государство у государства есть четыре признака. Первое – это население, второе – это территории, да, ну и так далее. Вот, посмотрите внимательно, да, что по большому счету население и территории. Что это значит? Это значит, что нужно со всем мировым сообществом, сколько там было стран на 1918 год, нужно было согласовать и ратифицировать территорию, то есть с границы РСФСР. И на вот это время выпускается по конвенции, по правилам, выпускается, поскольку это республика, выпускается договор, срок этого договора, он срочный, вот, и договор длительностью 39 лет. Вот. Ну, так уж заведено, что на, значит, на республике 39 лет, на государство 99 лет. Вот. Но поскольку они себя провозгласили как республика, да, до государства мы чуть-чуть попозже дойдем. В 1922 году было СССР организовано как государство. Сначала была все-таки после Российской империи, Царской Российской империи. Да, в 1917 году Царскую Российскую империю там подписали, что ее все нету, ликвидировали. Вот. И в году как раз-таки сделали вот такую международную заявочку. Но на самом деле они хотели сделать государство. Косвенных признаков того, какой был подан договор, честно сказать, я не нашла. Но мы не стали это все дело искать. Я сейчас объясню, почему. Потому что в этом уже не было смысла абсолютно. Значит, сделали, Запустили договор международный на ратификацию в 1918 году. И дальше мы смотрим по хронологии. Следующую историю, что сколько продлился вот этот первый РСФСР. Я вам сразу скажу, что их было четыре. Четыре разных государства РСФСР. В четырех государствах менялась не только конституция, но и территории, Но и население. Так, чтобы вы понимали. Поэтому смотрим следующую конституцию. С 2018 -го года Конституция продлилась до 2022 -го года, если я не ошибаюсь. Но если я ошибаюсь, то строго не судите, я вам сейчас картинки выложу. Я уже по памяти просто рассказываю всю эту историю, насколько помню. Значит, да, она там продлилась, по-моему, до 2022 -го года. И в 2022 году была выпущена новая Конституция, то бишь был запущен новый договор исправленный договор, был запущен ратификацию границ населения там и так далее. Демаркация границ там была запущена. Вот. вот эта вся история тоже не прокатила. И тогда была, в 1936 году этот договор отозвали, и в 1937 году запустили новую РСФСР, уже третью. Третью, ребят. Вот. Третья РСФСР уже была сталинская. да, И Сталин взял уже как реформатор взял это все в свои руки. там Вы уже помните, да, что были сталинские трасты выпущены. И там как раз и война на это время пришлась, потому что, собственно говоря, всех не устраивало это все дело, что тут РСФСР вообще-то как-то себя увеличила в границах. Вообще непонятно, на что претендует. Но там, правда, дело было с... СССР связано косвенно, но тем не менее, мы сейчас говорим только про РСФСР. Да? И вот здесь, с 1936 года по 78 год, по 77 я бы так сказала, существовал так называемый сталинский РСФСР. Вот это уже Третья Республика. Значит, опять у них за 41 год не получилось ничего сделать, то есть они а, так и не смогли согласовать границы а, именно у РСФСР, именно у республики. Я вам напомню, что в 1952 году у нас а, прошел а, СССР демаркацию границ, именно СССР как государство. Вот СССР, поскольку там оно было такое, ну, скажем так, крепкое, сложное, да, там 15 республик в него вошли, поэтому если мне память не изменяет, да, в 2020-2022 году создали СССР, там объединили uh, три республики и так далее. И, в общем-то, короче говоря, в 1952 году они все-таки согласовали uh, границы СССР. Между прочим, согласованные границы СССР никто не отменял. Они действуют по сей день вот, и будут действовать бесконечно, пока их uh, не пересогласуют. Потому что договор о демаркации границ имеет статус бессрочного. Вот такой вот прикол. <laughs> вот. Даже когда СССР развалится в 1922 году, понимаете, границы будут действовать, пока их не пересогласуют. Такой вот момент, что в 1978 году была написана новая четвертая конституция. То есть РСФСР это уже было совершенно новое государство. Вот, тоже там немножко были территории изменены, но на самом деле, если вы посмотрите, изменение территории – это вообще фишка, которой пользуются все. Значит, как изменить страну? Как вообще захватить власть? Вот, все, все пользуются этой фишкой абсолютно. Власть захватывается очень просто. <coughs> Берем страну со своими какими-то там территориями, на которые страна претендовала. Ну или там, я не знаю, государство, не государство, там, республика, неважно, да, какой-то регион. Берем, меняем территориальную границу и все. И это уже... По новой, снова здорово. Да? Даже если один город добавили, даже если там, я не знаю, 10 метров добавили по границе, все, ребята, это уже абсолютно новые границы. И все абсолютно можно делать по-другому. <coughs> Поэтому исторически так сложилось, и эти факты подтверждены, что у РСФСР было 4 штуки. Дальше, когда пришла ельцинская власть, что они сделали? Поскольку договор был запущен, и договор уже набрал достаточное количество голосов, потому что на самом деле, ратификация международного договора да, по республике и демаркация границ, это, товарищи, очень длительное мероприятие. Оно может идти 20, 30, 40 лет. И, в общем, в принципе, единственное, что ограничено сроком договора. да. Но если международное сообщество не хочет это признавать, то максимальный срок 39 лет. После 39 лет договор считается ничтожным, и все. И никто его не уничтожает, но он просто все, он уничтожен. Его даже больше не предъявляют ни, ни публике, никому ничего. То есть если ратификация не прошла, демаркация границ не была сделана, вы знаете, что у РСФСР демаркация границ международная так и не была сделана. То есть никто эти границы РСФСР не согласовывал. Мы живем, ребята, в границах СССР 52 -го года, которые согласованы всем, без исключения международным сообществом, всеми государствами. У РСФСР такого документа, к сожалению, нет, он похвастаться не может. Хотя он там сейчас понаиздавал, там о границах, там тролливали. Но опять же, если вы посмотрите внимательно, кто согласовывал эти границы, то вы увидите... Только страны, которые привлекают к границам Российской Федерации, ну, либо бывшего РСФСР. Да, есть закон о границах РСФСР, но вот этот вот закон, федеральный, что такое федеральный закон? Федеральный закон, это есть международный закон, вот, между, между, международный договор. Вот. По большому счету, да, федеральный закон есть, международный договор такой есть, но он не согласован. Он не согласован со всеми представителями всех государств, а вот только с соседями, больше ни с кем. Поэтому а, идея того, чтобы из республики РСФСР сделать государство, она сама собой умерла, поскольку сам вот этот вот договор о становлении государственности там же надо было получить суверенитет территории. Да, и население, как минимум три вот территории населения. И, в общем, короче, ребята, ничего не было реализовано, потому что документов, что это реализовано, мы не нашли. Ну, если у кого-то есть эти документы, то покажите нам, что там границы были согласованы со всем мировым сообществом. Вот, что он признала РСФСР. Не было такого. В ООН мы как числились, как СССР. И до сих пор, кстати, числимся. В Совете Безопасности ООН а, числится СССР как учредитель. Никакого РСФСР там нет, ребят. Потому что РСФСР – это республика. Так, такая же, как Республика Адыгея, Республика Коми и так далее. Ничего такого не было. Значит, Следующий вопрос, да, вопрос как раз-таки о переименовании РСФСР, который был сделан Ельциным, да, есть определенный указ, он есть у меня на ресурсе, Пролетай, пролистайте ленточку повыше, и вы увидите, у меня там есть целая лекция про РСФСР, СНГ и так далее, и м, там подается в файли, где есть все вот эти исторические документы, отсканированные из госархива, все мы собрали, вот, и там как раз-таки мы подтверждаем тот факт, что значит, никакого нового государства не создавалось. Взяли за основу РСФСР, поскольку договор международный уже там наполовину был подписанный. Ельцин тупо переименовал из РСФСР, сделал Российскую Федерацию. Да? Принес в ООН документик о том, что теперь значит, Российская Федерация будет как бы Значит, Там очень интересный документ, вы почитайте, как он звучит от Ельцина. Он звучит там очень хитро, что Российская Федерация является продолжителем РСФСР и несет ответственность за всю СССР. Круто, да? То есть продолжитель он является республики, а все бабло вот, от СССР унаследовал, понимаете? То есть тут такой финт конем. Вот, все деньги у него СССРовские, а продолжает он РСФСР. Вот, но в итоге получилась такая история, что... Надо, кстати, вот э, еще такой факт сказать, что как вообще была создана РСФСР в 18 году. И кто там был с колчаком, там, еще с кем-то, там, они там утверждали, кто там был учредителем. А учредителем там был э, один такой очень хитрый товарищ, который, по большому счету, в уставе был прописан как выгодоприобретатель, да, там, король пятый, английский, был такой вот король. И а, по его указу была основана РСФСР, и он был, по большому счету... Ну, как это сказать, выгодоприобретатель да, всего вот этого мероприятия. вот, Поэтому все, что потом делалось, все, что потом как-то трансформировалось, отменялось, не отменялось, перезапускалось заново. Да, нам рассказывают, что у нас РСФСР с 2018 года. Но нет, ребят, есть исторические факты. И надо понимать международное право, именно вот договорное международное право. Конституция – это устав государства. Все, точка, здесь других разночтений быть не может. Если у РСФСР было четыре конституции, да, то значит было четыре разных государства. Если вы пороетесь и посмотрите, как менялись территории, население, границы и так далее, да, то вы увидите, что они менялись. Они изменены были. То есть что надо было сделать? Надо было пересчитать население, перепись населения провести. да, Надо было там а, перекроить границы и все. Пожалуйста, издавая новую конституцию. Более того, посмотрите, что в конституциях менялся конституционный строй государства. Сначала был один строй. Да? А, причем вот все говорят, ельцинские законы. Посмотрите, кем они подписаны? Верховным советом РСФСР. А Ельцин кто такой? Это тот товарищ, который а, стал продолжителем РСФСР от 78 -го года и просто ее переименовал в Российскую Федерацию. Но если вы откроете Конституцию 78 -го года и ее посмотрите, то вы не увидите там такого органа власти, Верховный Совет РСФСР. А, печалька. Да, печалька. А откуда он его взял, Ельцин? А он его взял из предыдущей Конституции 1936 года. Вот там был такой орган. Вот. На самом деле, если вы почитаете внимательно Конституцию от 18-го года, то вы увидите, что в 1918 году вот этот лозунг Ленина-Пролетарий всех стран соединяйтесь. Кто не знает, что такое слово Пролетарий, дословно это раб, то есть не неимущий. Вот, нищеброд, можно так перевести. Вот, там как раз-таки конституция была сугубо рабская, ребят. Вот, почитайте, там право на труд появилось только в следующей конституции. Право на труд, право еще на что-то у рабочих и крестьян и так далее. Вот, какие-то права у них стали появляться. А в первой конституции там вообще ничего такого не было. Там было вообще жесть-жесть, ребят. Вот, найдите, почитайте, посмотрите, что там было. Я бы не захотела бы жить в это время. Там прям реально арабский строй был. То есть с момента крепостного права там мало что изменилось, по большому счету. Но подходим к тому, что Ельцин хотел создать пятое государство. Но пятое государство было бы очень сложно создавать. Вот. Мало того, что Ельцин совершил захват власти с да, ну, путем военного переворота или при помощи военного переворота, тут уж кому как нравится да, аллегории проводить, но э, Ельцина бы никто бы в международном сообществе не принял, понимаете? Вот никто, потому что у нас э, международным, э, международными нормами не приветствуются, вообще там не, нельзя захватывать власть военным путем, то есть власть должна быть избрана народом. Честным путем, честными выборами. да. Плюс ко всему конституция действовала. То есть он пошел неконституционным путем. Он по большому счету захватчик, да, ну, экстремист, можно так сейчас сказать, новомодными терминами. Его бы никто не принял. Поэтому они пошли, ребят, на хитрость. Они это все подменили, переименовали, все, всем глаза запудрили да, и сделали так называемое Пятое государство на основе на основе четвертого, да, с Конституции 78-го года, поэтому никто, они написали свою Конституцию. В третьем году нам всем рассказывают, что 17 марта 93 -го года, на, значит, на референдуме, все, все за эту Конституцию проголосовали, и, и в консультанте вы это увидите, и в гарантии вы это увидите, да, и более того, на правогов.ру это тоже вы увидите, но если вы почитаете внимательно бюллетень, за конституцию, да, вы поймете, о чем, о чем, о чем я смеюсь. Там было очень смешно. В бюллетене было написано, что поддерживаете ли вы проект Конституции. И все написали, да, проект поддерживаем. Ну, там были даже документы по тому, как проводился подсчет голосов, что там все было подтасовано. Но это даже не важно, ребят. По большому счету, шло согласование проекта Конституции. Почему проекта? Да почему нельзя было принять нормальную Конституцию? Да потому что нельзя было. Потому что для того, чтобы принимать нормальную Конституцию, не проект, нужно заново, снова здорово запустить международный договор, да, а кто это даст сделать, запустить международный договор э, нелегитимной власти, которая захвачена, то есть э, если бы они подали такую заявку, да, начали бы международное сообщество, начало бы разбираться, а как и а на каком основании, то же самое ООН бы начало разбираться. Да? Все прекрасно знали, что произошел захват власти, что это подрыв конституционного строя, революция, все дела. Вот, поэтому, естественно, им эту фигню никто не дал сделать. Более того, если вы посмотрите по хронологии, как все это дело происходило, это было вообще до смешного. Сначала Ельцин, я вам рассказывала уже это в лекции, что сначала Ельцин значит, написал письмо в ООН, потом на следующий день получил, видимо, Бобов. Потом, значит, они основали типа новую Российскую Федерацию, он быстренько переименовал, издал вот это вот закон про переименование Российской Федерации, был, была инаугурация Ельцина только аж в 96 году. То есть президентом, -то, понимаете, несуществующий президент подписывал указы приказа распоряжения все нормативно-правовые документы, значимые для страны, значимые. Вот. Но на этом уже не буду заострять внимание, потому что целую лекцию прочитала. Поэтому, ребят... Здесь мне хочется обратить внимание на следующие факты, да, что РСФСР как государство было четыре штуки. Вот. Последний договор с 1978 -го года, поскольку его никто не отменял, никто в ООН не подавал заявку, о новом государстве Российская Федерация, да, то есть о ликвидации старой, о новой. Там же, понимаете, не просто так все это дело, одно государство умирает, на его территории становится другое. Там есть такое понимание, как ликвидация государства. То есть есть целая процедура с ликвидационными балансами, со сведением взаиморасчетов. там Государство правоприемник должно принять по акту приемки-передачи с ликвидационного баланса, какие-то международные долги по торговым каким-то контрактам международным и так далее. То есть там, ребят, целая процедура, не все так просто, понимаете. Почему-то долги -то Троцкого СССР принял и никуда не делся, Почему? Потому что СССР был организован на той территории, которая заключала эти международные договоры. Да? Там Троцкий деньги свои напечатал и так далее, ввел там Россию в долги, но это уже вторая история. Это исключается такой исторический факт, тем не менее, да, СССР до сих пор по этим долгам расплачивается, потому что там такое натворили, ребята, но не суть. Вот. Дальше какой у нас есть следующий косвенный факт? А следующий косвенный факт был такой, что с 2018 года значит, королева Англии Елизавета II предъявила в ООН ту самую грамоту да, Ивана Грозного и ту самую расписочку Карла V, вот, где четко указано, что королева Англии имеет имущественные претензии, то есть все имущественные права, на Российскую Федерацию в лице, в лице РСФСР. Именно РСФСР, ребят, не путать с СССР, понимаете? Вот, значит, на Российскую Федерацию, поскольку они ее создавали в 2018 году, вот... 1918 году. И более того, этот факт очень хорошо освещен в СМИ. И есть косвенные этому подтверждения. И есть рождественское выступление. Правда, сейчас оно в Ютубе осталось на английском языке. Но у кого есть знания английского языка, пожалуйста, можете послушать. И есть полное выступление Елизаветы в ООН. Можете тоже послушать. Там косвенно, косвенно она как раз-таки про это говорит. Но понятное дело, что... Остальное все не передали. Но, ребят, то, что мы не находим в прямом эфире, можно найти в подтверждении того, что происходит. А Происходит в стране после этого дела очень веселые вещи. Да? Мы уже говорили о том, что, грубо говоря, в 2016 году закончилось РСФСР. Да? Договоры закончились. И поскольку договоры закончились, они на самом деле чуть раньше закончились. Они закончились в конце 2015 года, в сентябре. Вот, потому что договор раньше был подан, ну, в общем, там неважно, не, не зацикливайтесь на этом. А, смысл в чем? Смысл в том, что начали происходить очень веселые действия. Началась программа под названием «Ликвидационный баланс», вот, и РСФСР начало подводить учет. Стало закрываться очень много фирм, банки начали все шерстить, стало все закрываться, да, тут еще ФРС в 2012 году там припухло и, и умерло, вот, и к нам приехали как их называют-то, господи, забыла, ну, типа агенты ФРС, ладно, будем так их называть, и они у нас провели аудит, да, выяснилось, там огромная недостача в, 7, в 78 ярдов, вот, более того, ребят, даже есть такая информация инсайдерская, пока я не нашла, что эта информация есть в открытом доступе, что учредители уже Центробанк сменили, вот, и на самом деле уже учредили новый Центробанк, правда, туда почему-то в течение трех лет до сих пор не внесли уставной капитал вот, но я нашла единственное, что у блогеров такую информацию, ну не знаю, насколько это правда, Неправда, надо проверять, кому интересно, можете залезть проверить я не видела еще, что учредили новый Центробанк, но блогеры уже пишут ну может быть и утка, не буду утверждать, но по косвенным признакам, что у нас идет налоговая амнистия, да, потому что ну а куда, в казну какого государства собирать налоги РСФ, РСФСР-то нет вот. Поэтому в 2018 году был введен пункт 45.1, да, все знаете налогового кодекса, который говорит, что земельный, транспортный и имущественный налог является добровольным. Да. Вот. Вводится пункт 12.5, он как раз таки вводится в 2015 году, да, что данным кодексом отменяются все налоги. Действительно, это так, потому что налоговые инструменты это были инструменты ФРС. А поскольку у ФРС в 2015 году а, был сведен ликвидационный баланс, она полностью была ликвидирована, то с 2015 -го года, соответственно, да, у нас налоговая история не работает, потому что это был вот финансовый инструмент именно ФРС. Ну и, соответственно, как следствие, да, там уже пенсионный возраст, туда-сюда, социальные выплаты, они сейчас все практически будут убирать до нуля. А почему? Потому что, а кто будет платить? А платить некому. Понимаете, уже что им оставили? Значит, сейчас вам скажу такую, по, фактам, по фактам такую штуку, что, что оставили Путину и его команде. Доступа к территориям у них нет. Территории перешли под управление НАТО. Вот, об этом мало кто знает. Почему? Потому что это, эта штука очень сильно скрывалась. Вот, и перешли территории а, с военной точки зрения, с военного положения а, под, под управление натовских товарищей в 2007 году. Я вам скину документик очень интересный, где Путин а, наконец-таки наконец-таки ратифицировал североальянская по-моему, да, называется вот это вот северо коалиция НАТО. Вот, ну, почитайте этот документ, 99-й федеральный закон. Никто про этот закон не слышал, не видел, но он есть. Я вам его скину, и вы почитаете. Значит, вся военка, ребята, абсолютно вся у нас управляется НАТО. Вот, поэтому, когда нам рассказывают о расширении НАТО на восток, и нам этим пустрашилки такие на ночь рассказывают по телевизору, вот, опять эти НАТО, опять они пришли к нашим границам, опять они, твари такие, начинают тут у наших границ какое-то свое военное действие. Вот, или потом наши там, да, вот наши полетали, а НАТО там возмущается. чё это тут? Значит, наши, возле наших границ русские летают, видите, их какие там нафиг. Ну, в общем, ребята. Вот эта вот политическая агония, которая нам льется вообще в, не знаю, в кошмарных масштабах с экранов телевизоров, радио и всего остального, это, знаете, какой-то такой театр абсурда. Я вот смотрю постоянно и думаю, боже, кто? Вот кто люди, скажите мне, кто до сих пор смотрит телевизоры, слушает радио и вот эту всю чушню с официальных СМИ читает. Это вообще бредятина чистой воды. Вот, почему? Потому что с 2007 года наша армия управляет НАТО. Так, всем военнослужащим привет! Вот знаете, что все ваше командование перешло с 2007 года под, под, это, в прямое подчинение к НАТОвцам. Поэтому говорить о том, что к европейским НАТОвцам, к европейскому блоку НАТО, Поэтому говорить о том, что у нас какие-то там контр с США, да, и, и не дай бог с Европой, вот, ну, какой, ребят, если у нас военное управне, управление извне. Так, значит, что им еще оставили? Да нифига им не оставили, по большому счету, им оставили только распоряжаться деньгами, причем фондами, теми, которые принадлежали, сейчас немножечко принадлежат СССР, до 2022 года, да, но они тоже сейчас закончатся. И, соответственно, все, что у них осталось там в прибыли или еще как-то, что они не успели скоммуниздить от РСФСР. Вот, больше у них нету ничего, вообще ничего. То есть они сейчас управляют только финансами, а финансы брать уже некуда, неоткуда. Поэтому это была вынужденная мера повысить пенсионный фонд. Ребят, там просто в пенсионном фонде все стыбрили, там ничего нету. Понимаете, если они раньше хотя бы советских денег советским гражданам распределяли, то сейчас им эту кормушку просто вот перекрыли и оставили их на фондах. Что значит оставили на фондах? Я вам уже рассказывала, что они торгуют ваши ННН, страховые, вот это все лобуду, они торгуются. То есть они вас закладывают, перезакладывают на международных биржевых там всяких штуках. Вот. Поэтому денег, денег там нет. Вот что касается РСФСР, я вам рассказала вкратце, все это можно найти в интернете, все это можно подтвердить, очень много блогеров про эту тему пишут, исторические факты тоже все можно найти и на ютубе в том числе, да? то есть ничего тут такого сверхъестественного нет, если обладаете более-менее какой-то логикой и адекватным анализом, то вы можете 2 плюс 2 сложить, да? что это все в принципе события и какие-то вот операции одной цепи, Абсолютно одной, да, что не, не просто так Елизавета активировалась и почему-то приперлась в ООН. На кой ей нафиг сдался этот ООН, да? Вот, а потому что он был основан как один из э, учредителей, как раз-таки Советский Союз. И надо было права-то заявлять именно там, основному учредителю. Да. Вот то ей никто не дал, правопреемников то больше нет. Вот, суверен, она у нас единственный мировой суверен, вообще по большому счету. Поэтому, ребят, здесь по большому счету складываются все, все детальки одного пазла. Да. Подвоенное управление забрали, Россию, Причем там не просто Россия, там все согласовали, там очень много стран. Посмотрите, кто там подписал, я им сейчас скину. Практически все СНГ, все, если даже не сказать, все из СССР подписало это все дело. Вот Финансовое управление у нас из Америки велось, все это знают, это уже не секрет. Да что тут доказывать, ФРС была, Центробанки это филиалы ФРС, но, соответственно, местные банки коммерческие, на территории государства, да, это и все иностранные коммерческие структуры. Это тоже сейчас известный факт, поэтому что-либо доказывать в эту сторону я не вижу смысла, да. Любой может зайти, вы, взять выписку на игры eulnalog.ru и посмотреть. Что касается РСФСР, да, тоже известный факт, вот, откройте, посмотрите, я вам сейчас картинки скину, вот у меня есть все обложки всех конституций в архиве, я вам сейчас скину, посмотрите, что действительно их было четыре, а поскольку Конституция это есть устав государства, да, то делаем выводы, ребята, что на самом деле было четыре государства, иначе какой бы был в них смысл. То, что там, ну пусть, пусть временные государства, но они были легитимны. А 93 -го года у нас проект Конституции, да, при преименовании, при захвате власти Ельцинской, пятое государство, оно не прокатило. Но не прокатило и не прокатила. вот дали в аренду на 30 лет все забрали аренду аренда кончилась у путина на 28 на 25 ему лет давали в аренду был договор аренды а, закончился договор аренды ну отсчитайте от 78 -го года от 91 года сколько там там взяли 25 лет вот вот вам и все вот и получите даты Ребят, тут понимаете, даже не надо ходить куда-то там, я не знаю, пяткой бить в грудь, что все было не так. Ну это же очевидно. Если у вас есть что-то доложить, да, ну давайте докладывайте а, с той точки зрения, что мы составим тогда общую, общую картину, углубимся в понимание, будет у нас такое более более, наверное, твердая позиция да, для понимания, как, как вообще эта история наша развивалась. Я считаю, что история э, государства, да, история той страны, в которой ты живешь, это достаточно важная вещь, да, которая с одной стороны мотивирует, а с другой стороны учит, как, как не надо делать ошибки. Но опять же, если я рассказываю ну, как-то так утрированную историю, то это исходя из э, тех соображений, да, что не все люди готовы ну, достаточно глубоко погружаться в, в эти вопросы изучать, и так далее. Да, мне нужно здесь выдать. Знания таким образом, чтобы они были доступны для каждого, для любого уровня понимания. Я думаю, что мало кто из вас здесь реально болеет историей, да, увлекается ей или вообще там ему интересны эти моменты. Но кому интересно, вы всегда можете прослушать, какие-то факты сопоставить, что происходит и почему и как. Вы поймите, что копаться во внутренних архивах – это одно дело. Сопоставлять их то, что с тем, что происходит на международной арене – это уже совершенно другое. Другая история, ребят, потому что на, как только вы выходите за пределы страны да, и смотрите, что творится на международной арене, то там э, совершенно все по-другому творится. И факты говорят совершенно о другом да, и если не понимать, а что такое за возня происходит с НАТО, почему у нас постоянно какая-то экспансия НАТО на Восток, что вообще за фигня такая, вот, и если очень хорошо задаться этим вопросом и порыться, то станет все понятно, да, что у нас Российская Федерация находится под внешним управлением полностью, да, начиная с 91 -го года, когда осуществлен был захват власти, вот, поэтому, ребят, тут Собственно говоря, все схлопывается, а, ни у кого не было абсолютно задачи продлить договор РСФСР, либо закончить его ратификацию и подписание, не было такой задачи. Была задача разграбить, что они, собственно говоря, с превеликим успехом и сделали. Пока граждане спали, пока граждане занимали своей бытовухой, они это все сделали, ребят. Вот, поэтому пары с более-менее глубоко вам рассказала, сейчас вам документиков накидаю, блогеров накидаю интересных, вот, ну, почитайте, подчеркнете какие-то интересные факты для себя, но если что-то где-то у блогеров там не сойдется с тем, что я сказала, уж не обессудьте, да, каждый имеет право на свою, на свою гражданскую позицию, вот, если кто-то очень хочет со мной поспорить, то я прошу вас, не спорьте, а давайте тогда до картину. Давайте в союзе вообще все это вместе делать, потому что мы с вами, по большому счету, находимся все в одной ситуации. И это наше общее дело, как мы сейчас все вырулим из этой ситуации. В принципе, если мы будем сидеть и молчать, вы понимаете, я не против того, что у вас есть своя идеология. Вот кто занимается РСФСР, ради Бога. А кто занимается СССР, у вас есть своя идеология, ради Бога. Я к тому, что заниматься, сидя вот, ну, скажем так, у себя дома, да, либо где-то там офис снимать, это одно дело. А когда вы с этой идеей выходите на мировую арену и уже там начинаете толкать, да, то э, здесь нужно уже, наверное, высказываться с другой позиции, с международной. Что э, тогда зачем, в принципе, спорить, я же говорю, я не вижу в этом смысла, зачем, в принципе, спорить по каким-то историческим фактам, если ваша ваше сообщество и ваша группа уже вышла на международную арену, и вы уже там чего-то добились, да, то есть, грубо говоря, ваш договор а, с границами и с вашими требованиями, да, вы вы написали там свой список из четырех параметров государства, которые вы создаете, Вон, это все зарегистрировано, принято, да, и пошел уже процесс согласования нового государства, тогда, я думаю, что если, а, вот, Такое сообщество дойдет до такого уровня, оно не станет ни меня слушать, ни меня, я не знаю, там критиковать, да, либо как-то бомбить, что я какие-то исторические данные не так даю. Но создадите государство, напишите правильные исторические учебники, будем, значит, учиться по вашей идеологии и своих детей учить. Не вижу здесь ничего такого страшного, да. Поэтому все вот эти нападки, ну, я никак другим образом не квалифицирую, кроме как вот какие-то там, я не знаю а конституционный подрыв власти, да, рейдерский захваты, как еще назвать, вот, то есть дестабилизировать и деморализовать меня, ну, вряд ли, вот, потому что я достаточно лояльно ко всем отношусь и достаточно лояльно смотрю на многие вещи, да, и просто мне очень хочется поделиться со всеми вами, своими слушателями, на моей позиции, что я ни за белых, ни за красных, ни за зеленых, ни за пурпурных, понимаете, мне все равно. Если вы что-то создаете, создавайте, ради бога, вот, создавайте, выходите на международные арены, я, там, не знаю, буду вас поддерживать всеми фибрами своей души, но у меня задача другая. У меня задача а, помочь и какое-то подспорье организовать для тех, кто занимается насущными проблемами: да, проблемами с банками, с ЖКХ, землю отнимают, там еще что-то, там ювеналы носятся, там еще какие-то проблемы, но ну, в частности, вот побольше им. Степени, вот копаюсь с темой ЖКХ и банки, да, и вот здесь хотя бы что-то могу людям подсказать, такое отдельное, ну и, по крайней мере, подсказать в каком размере, разрезе, не просто вот конкретно, да, по теме ЖКХ или по теме банков, а чтобы человек понимал вообще вот в, в масштабе всего происходящего в мире и в нашей стране, да, что... Ну, вот такой сложный период. Но ну, 90-е как-то все пережили, да, было сложно, но пережили. Ну, ребят, крепимся. Вот, мы это тоже все переживем. Наш народ, он сильный, еще и не это переживали. Но переживать, понимаете, гораздо легче, когда ты понимаешь, что происходит. Вот, и когда ты понимаешь, что, ну, сейчас вся страна в таком положении, и когда тебе кто-то рассказывает, почему вся страна в таком положении, да, у нас же сейчас это все скрывается, вы попробуйте там что-то найти, по телевизору вам что ли про это скажут? Нет, конечно. А кто кроме меня еще скажет, да, вот так вот соберет все и скажет, я вот честно сказать, я не видела ни одного такого ресурса. Вот если вы знаете такой ресурс, ну поделитесь, кто вот так же берет и вот масштабно все это рассказывает, это с этим, эти, так, это вот это, это потому. Вот. Потому что я считаю, что решать, допустим, проблему ту же самую с банком, не понимая, да, что банков нифига уже нету, что им там буквально 2-3 года, они все вымрут, как мамонты, и мы про них забудем, как про страшный сон. Вот. И что наша основная задача их добить, потому что они это, эту функцию переложили на нас. Кто они? Члены ФРС. Да? Переложили на нас функцию. Это же не, не вы такие сразу умные стали, прозрели и, и догадались, что о банк, кифе афиора это вбросы ребят это целенаправленные очень такие цельные вбросы хорошие, да, и эти вбросы постоянно выкидываются, выкидываются, выкидываются, вот, а людям всего лишь надо ткнуть носом пару раз, дальше ли человек полезет сам копать, он там столько всего выкопает, и поверьте мне, там есть что копать, там, судя по документам, понимаете, мы вообще все миллионеры, вот, поэтому, ребят, э, все это спланированная акция, и те люди, которые не понимают, да, смысла моей работы, я вам еще раз объясняю, что смысл моей работы как раз таки в том, что опять же, да, работы, это мое такое хобби и пожелание, да, вот я выразила такое пожелание, что я буду вот людям это все рассказывать. Почему? Да ну, потому что я так захотела. Если вам не нравится меня слушать, да, пожалуйста, не слушайте, да, ну, я же денег за это не беру. «По рукам, по ногам никого не связываю, не заставляю, да, там, сиди меня круглые сутки слушай, а то же вот будешь необразованный, дураком помреш. Да нет, конечно. Кто-то мне тут претензии пишет, что вот, не тратьте наше время и свое тоже. Ну, знаете, не тебе меня учить, как говорится. Да Я без тебя решу, чем мне заниматься Вот в свободное свое время. Вот я хочу свободным временем распоряжаться вот в таком русле. И я считаю, что это мое право как человека, да, и моя свобода а, никого не колышет. Поэтому всех, кого волнуют мои свободы, да, мое свободное время, чем я в это время свободное занимаюсь, это вы идите лесом, ребята. Вот это не ваше дело. Станьте свободным человеком и распоряжайтесь своим временем, нежели читать и считать мое время. Вот, поэтому те, кто хочет просто... Просто познать, да, и понять, что происходит, они меня совершенно спокойно слушают, что-то принимают, что-то не принимают, а, позиции у всех разные, информационная подготовка у всех разная, да, там какие-то, я не знаю, основы внутренние тоже у всех разные, позиции и все остальное, поэтому здесь личное дело каждого, да, я не настаиваю. Вот. Но если кому-то что-то полезное, по крайней мере, человек тут узнал информацию, прозрел и понял, да, что его святой долг сейчас разломать всю вот эту систему, которую эти паразиты понастроили, вот. когда человек это понимает, он совершенно с другим подходом уже и в суды идет, и, и в принципе с товарищами общается, да, с которыми тут у нас устроили все вот это вот бедлам. Вот. Поэтому моя позиция абсолютно простая. Донести до народа, что не все так плохо, вот. наша задача все сломать. И э, определенные силы сверху, они нам помогают это сломать э, путем хотя бы того, что делают нам очень даже качественные вбросы. Да? Что ломать, где ломать. Носом прям таки тыкают на блюдечки, с голубой каемочкой, выдают. Вот, поэтому этим грех не воспользоваться, ребятки. Ну кто как не мы, Но ну, кто как не мы не сломает. Да? Но если уже эта вся система рухнула на мировом уровне, то мы здесь что, у себя дома порядке не наведем, что ли? Да, конечно, наведем. И не важно абсолютно, да, что там неправильно я историю пересказала, да, или какие-то исторические факты переврала, или еще что-то. Вот это вообще смысла, смысла даже не вижу это обсуждать, так это или не так. Вот, это по большому счету сегодня рассказала такой монолог для тех, кто меня с этим РСФСР во главе с Комаровой одолевал. Вот. Так что, ребята, практически эта вся лекция посвящена вам. Если имеете что доложить, докладывать, если имеете что поспорить, ну значит, у вас не есть цель а, возродить за РСФСР. Значит, вы занимаетесь совершенно другим делом, потому что если бы вы занимались делом, вы бы не вели себя так, как вы ведете. Все, ребят, всем удачи, всем любви, счастья, здравия. Вот. Всем пока-пока.